И снова всех приветствую на своем канале мастер про сегодня будет короткий такой виде видео это продолжение можно сказать от по моему про по моей проблеме это по решению суда то есть у меня наложили арест на счета в сбербанке так с чем я столкнулся и что конкретно делать мне осталось Проблема ситуации состоит в том, что, юридич... что страховая компания Зета, имея на руках копию решения суда, подала заявление о взыскании денежных средств на основе решения суда. Что банк, Сбербанк, реально, скотский банк, я с него вообще поражаюсь, просто взял на основании решения суда, просто-напросто арестовал счета. По закону, для тех, кто не знал, банки, приставы банки без исполнительного листа не имеют права списывать деньги со счетов. Никакого права этого не имеют. Только-только при наличии исполнительного листа. Потому что даже приставы, когда начинают списывать деньги, это все делается на основе решения суда. То есть, если каким-то чудесным образом получается так, что у вас деньги арестовали, вы действительно имеете право подать в суд на Сбербанк, потому что он по факту, у удела производства нарушает ваши права. То есть, по факту, что он сделал? Я написал в чат в Сбербанк онлайне, и там мне, естественно, специалисты, которые... Якобы специалисты, но, оказывается, они до конца-то и не специалисты, потому что они не знают даже в принципе, как выглядит номер решения, номер исполнительного производства и номер самого дела. Она мне скидывает номер самого дела и думает, что в принципе этого хватает для наложения ареста. Так вот. И это, в принципе, подчеркнул только у судебных приставов, потому что они говорят, только на основании исполнительного листа мы имеем право взыскать денежные средства со счетов клиентов. По-другому это не делается. Разрешение на это имеет только исполнительный лист. Сбербанк маленький вообще подохерел, я бы сказал, потому что я поражаюсь, деньги арестовать, списать они могут. И как мне сказали, что... Если вдруг денежные средства уже списались, которые у вас со счета, они не возвращаются. То есть, если у вас какие-то там деньги лежали, у меня там лежало 322 рубля. И они сказали, что деньги, в принципе, не возвращаются. Хотя, если честно, по закону они это дело не имеют права. Даже деньги списывать средства в пользу взыскателя. Они не судебные приставы. И даже если бы э, они, было разрешение при отмене этого добра, они не имеют права по факту взыскивать деньги. Только на основании исполнительного листа. Исполнительного листа я им никто в руки не давал. А они у меня взяли деньги списали. Скорее всего, мне придется повторное заявление подавать на... Э, на, компанию, ну, на Сбербанк Потому что они реально подохерели То есть реально сейчас получается Бардак творится вообще везде И Сбербанк походу решил Подключиться в качестве судебных приставов То есть исполнять еще и их функцию Реально, если честно, я просто в шоке, блин, что вообще какой-то дурдом творится. Если были раньше, да, например, есть суд, есть судебные приставы, да, которых, в принципе, все блин, ненавидят. Только от того, что они берут и без, без уведомления просто арестовывают счета. Но как только ты, грубо говоря, к ним приходишь, они у тебя... То есть снимают арест, да, например, ты предоставляешь им документы и все, вопросов нет там. В течение день-два там арест снимается. А тут получается, не имея номер, да, я написал, говорю, э, дайте мне номер исполнительного производства. Номер исполнительного листа, то есть исполнительный лист должен быть обязательно, если счета арестовываются. Если счета не э, только на основе, только номера самого дела, это уже по факту подсудное дело. Они по факту реально нарушают нарушают статью Гражданского процессуального кодекса. Там по факту указано, что не имеется, не имеют права они списывать деньги со счетов. Я вот столкнулся с такой жопой и реально я просто охреневаю. Ну неужели такой вот реально бардак в стране творится? Вы что, е-мое, суды? суды вот куда вообще это все катится и как это все делается? Есть же, блин, какие-то какие нормы или что? Если есть исполнительный лист, я могу понять. Но по факту, я говорю, когда я пришел, Судебным приставом, они мне вообще сказали, говорит, никакого исполнительного производства против вас здесь не указано. Вообще. То есть в приставах, ни в документах, нигде ничего не указано. Только Ленинский суд и номер дела. Все, исполнительного листа нету, на основании которого у вас арестовали счета. И если честно, блин, меня это даже поразило. Думаю, ну неужели такой бардак может быть, блин, в стране? И вот так вот это все делается? Я не понимаю. И отмена получается, я сделал серокопии, то есть ссылки определения, например, на котором на основании 9-го кассационного суда я, получается, сделал распечатку и отнес, естественно, в отделение Сбербанка на Победа 59. Там у меня приняли эти заявления и сказали ждать в течение трех дней. То есть они, по факту, конечно, должны на основании этого определения просто снять арест со счета, но... Они не имели права накладывать арест на основании простого решения суда. Это, блин, подсудное дело. Я, блин, даже поражаюсь, что Сбербанк без какого-то уведомления. То есть они мне там пишут, что написали, что типа мы не имеем права уведомлять клиентов. Но ситуация-то бывает ядрить, материть разная. У меня, например, на руках есть определение, на основании которого я... Полу... Ну, что я в принципе не заморачиваюсь, я как бы сижу жду решения суда, да? после решения суда там так-то так-то ждет, там потом подается апелляция и так далее. Я как бы не не должен был заморачиваться по этому вопросу, однако приходится заморачиваться, потому что случилась такая задница, что блин у меня-то электронным электронная копия самого определения то, что о приостановлении исполнительного производства, оно имеется на руках, а они меня уведомлять уведомить об этом, как бы им было впадло, по сути, типа, как бы мы не имеем права. Но если бы вы мне заранее уведомили, я бы показал вам эти документы, и мы бы просто тупо не арестовывали счета. Ситуация случилась бы такая, что, по сути, у меня арестовали оба счета. И зарплатную, и зарплатную мою карту также арестовали... И кредитную, ипотеку, ёб твою мать, задолбали, ёбст, я вообще не понимаю, неужели у нас вообще никаким чудесным образом не защищена реально ипотека, ёбст, вы не знаю, вы там хоть в Госдуме-то свои-то башкой-то пошевелите, ёбст. Я, например, положил деньги, например, жду, ну, ситуация бывает разная. Я положил средства для того, чтобы у меня, как по схеме, да, списывали средства со счета. А ситуация случается такая, что у меня, блядь, например, счета арестовали, как в прошлый раз, блядь, по чудесным образом просто берет и арестовывает счета, блядь, у меня какой-то там Тихонов или кто он там, блядь, судебный пристав. И получается такая задница, что реально, блядь, у меня, у меня заблокировали счета, нахрен, на три дня, нахрен, у меня шла, блядь, просрочка. Я переплатил, блядь, 750 рублей только от того, что какой-то хуила просто сидел с компьютером. И просто сидел и рился арестовал счета, блядь. Я даже не знал ни хрена. Пока не залез, и смотрю, у меня там, блядь, арест ли, висит. А просрочка капает, блядь. И вот вот он, капец, вот он, что творится. И никак, блядь, твоя ипотека, твой ипотечный счет, он никаким образом не застрахован. Потому что он считается как открытый обычный счет накопительный. Ну, по крайней мере, там так написано. То есть получается. Ипотека вас держит до такой степени за яйца, что ебанутся. Вы вовремя получается, вы-то положили деньги на счет, а потом вы как там через суды будете доказывать это все? Все это вот реально такая жопа, что по какой-то чудесному, блядь, не знаю, звезды так сошлись, блядь, взяли вам счета, арестовали, бабки списали нахрен, да, там, даже если не списали, просто арестовали, как вот у приставов. Они арестовывают счета до тех пор, если там денег средств, на не... средств нету на них. То арест просто накладывается. Деньги как бы не списываются. А потом просто арест снимается и все на месте. А тут получается, что бля, деньги уже просто списали с собой счетов. Все везде по нулям. И реально, если бы блядь, получилась такая херня, что будь, если бы у меня, спи, у меня с 8 числа каждый месяц списываются деньги за ипотеку, если бы реально у меня списали чуть пораньше, ебануться, я просто бы просто охерел, да, сидел бы там и еще и, блядь, пеню бы платил за это, за то, что сам Сбербанк же, блядь, мне тупо, блядь, палки в колеса сует, ебануться, блядь, ты своему же клиенту, блядь, делаешь полный срач, ебануться, считай, арестовывай счета, блядь, на основании простого решения суда, вообще кончено, я не знаю, блядь, я не знаю, я, конечно, с юристом пообщаюсь на эту дело, пускай наверняка нам напишет еще одно, блядь, заявление в суд, на основании которого... Сбербанк по факту, блядь, нарушает все гражданские права, блядь, человека. Вот реально, мои права тупо нарушили. Взяли, блядь, арестовали счета, не имея на руках исполнительного листа. Коротко и понятно, блядь. По факту они не имеют права арестовывать вообще счета. И тем более еще и минуя приставов, как они мне написали, просто минуя, мину, типа приставы, минуя приставов, напрямую, получается, пришел э, к... Э, Компания Z отправила в Сбербанк, грубо говоря, документы на решение суда с номером дела. И пиздец. И у меня просто арестовали счета после праздников. Шикарно, блин. 23.48 у меня арестованы счета. 10.01. Шикарно. Вообще клево, блин. Я с этим бардаком, блин, вообще мириться не хочу. Поэтому, скорее всего, конечно, я наверняка буду подавать суд на это дело. Потому что по факту нарушаются права. Вообще просто подохуели. Я с этим бардаком, блядь, жить вообще не согласен, потому что мне задолбало эта херня, блядь. Захотели, арестовали, блядь, на, основу... на основе просто номера, номера решения суда, представьте, номер решения суда и пиздец. А исполнительного листа на руках у них нет, они по сути даже не могут ни хрена, блядь, сделать. Без исполнительного листа ты не можешь арестовать у меня, блядь, щита. Ой, блядь. Ну и вот, вот такая ситуация переключилась, блядь, и получается, что я отдал, сходил в банк, написал, там, даже не писал, получается, просто предоставил бланки и сказали, в течение трех дней юристы у вас должны снять. Но опять же под вопросом. Прикол в том, что в электронном виде то, что мне отправил 9-й кассационный суд, там имеется только простая подпись, печати там нет. То есть и я написал, говорю, ну, позвонил, позвонил девятый 9-й кассационный суд там, и так далее. И получается, что случилось, говорят, что в электронном виде у нас с синими печатями она не придет. Я говорю, ну блин, каким чудесным образом вообще, как это все делается. Без печати это, она по факту как бы не негодна. Но с другой стороны, блядь, даже по, по на основании простого решения суда мне арестовывать бабки не имеют права. Никак. Так как любое, блядь, решение суда, оно может быть тупо обжаловано, блядь. И исполнительный лист выдается только на основании того, что время там прошло, и все, и выдается исполнительный лист. После решения суда, там, после пройдет месяц, блядь, и только потом уже на основании исполнительного листа они имеют право уже браться, грубо говоря, за клиента, да, за своего. А так как исполнительного листа нет на руках, блядь, а дело производства уже вовсю у них поперло, блядь, и пытается шевельнуться, блядь, наперед. Я вообще просто хуею с этого народа, блядь. С этого Сбербанка это какой-то дурдом творится, блядь, и не Скорее всего, на ипотеку закрою, нахер, блядь, отменю, закроют все счета к ебеням, к этого Сбербанка. И решили, блядь, под себя подмять, я не знаю, какую то херней занимаются, блядь. Говорю, у тебя клиент, да, у тебя от него ипотека, зарплата, блядь, ты берешь у нее бабки списываешь просто от того, что какой-то... Какой-то Вася, блядь, со страховой компании ЗАТО притащил, блядь, тебе копию решений сюда, на тебя, блядь, спешите с него деньги, потому что у меня решение сюда на руках. Исполнительного листа нету, блядь, а списывать деньги ты зарисовываешь и списываешь. В смысле, с какого это банана, ёб твою мать? Что дальше будет, хрен его знает. Блядь. Будем ждать 31 января, как у меня попрет это... этот суд гребаный. Я говорю, подохуели просто все. Войска охуела, Сбербанк охуел. Просто в край, я вообще поражен, блядь. Кого дальше ждем, суды подохуели, ему? Два суда, ленинский, блядь, еще и Хабаровский, и получается все в одностороннем порядке творится просто лютая, блядь, дичь. Тоже даже тупо не рассматривают мое дело. Я вообще охерею. Не рассматриваю, то есть вообще никак. То есть у меня получается такая ситуация, что, блядь, я говорю, они вообще им по барабану, блядь, какие-то там доводы там или что, по факту, блядь, машина, блядь, в тотал. Да какой в жопу тотал? Ну откуда в тотал? Разбитая фары и помятый бампер, блядь, не дает вот, реально довода, что тут машина в тотал. Да какой в жопу тотал. Татал-то, когда машина, блядь, как минимум уже, блядь, знаешь, не знаю, там уже геометрию потеряла, или там, не знаю, блядь, вокруг, двери, вокруг дерева там уже, блядь, в окружную, наху замята, блядь, не знаю, не знаю, или в дугу свернутая, блядь. Ну, это я понимаю, но это вообще какой-то капец. Татал признали от того, что средняя стоимость маш... ремонта, блядь, превышает стоимость самой машины на дроме, блядь. И то, что там. Машины, блядь, разъебанные катаются, блядь. Это что-то тоже особо никого не волнует. Состояние машины никто ни хера даже не рассматривает. И ситуация реально какая-то ебатняка это творится, блядь. Вообще я не понимаю, как это все работает, блядь. Приставы тоже херню, блядь, страдают какой-то, блядь. И чудесным образом, блядь, деньги вернулись тоже, блядь. Алименты списали, блядь. За... За... За... За... За... Какого хрена? И мне звонят, верните, блядь, деньги. Вы же там лоханулись, блядь, по ошибке там что-то там... Какие-то там номера поменяли, перепутали, блядь. Но это уже другой разговор, блядь. Должен ли я вернуть деньги, например, за алименты? Да, конечно, я верну, блядь. Это никаких вопросов, ни, вообще ни, без всяких ситуаций. Как бы ты блядь, деньги, когда ты алименты плачешь, ты плачешь, блядь, ребенку. Это при любом раскладе. Ты никак это все не рассматривается, блядь. Но тут вообще какой-то капец. Я говорю, бардак творится, блядь переезжают к приставам. Приставы, блядь, не в курсе, что у вас там списали. У нас ничего нету в базе данных вообще. У нас нету ни исполнительного листа, неисполнительного производства. У нас ничего нету по факту. Кто вам то что направил из какого хрена вам арестовали счета? Я говорю, во, зашибись, приплыли. Но ну, будем решать, будем решать. Еще, наверное, блядь реально все-таки придется, наверное, на Сбербанк еще в суд подать за то, что оно, не имея исполнительного листа на руках, просто берет и арестовывает, блядь, и Арестовывает твои счета, блядь. Ну что, на этом я, наверное, закончу. Кому ролик понравился, не обязательно, обязательно поставь класс и подпишись на все мои соцсети. Спасибо за просмотр и всем пока.